Мы попали в Москве как-то на праздник Пурим, тоже в Мессианскую синагогу. Мы тоже много громко хлопали и топали ногами. Поэтому, если попадете, запомните, когда хлопать, когда топать. Слава Богу! Спасибо актерам нашим. Давайте мы еще раз поблагодарим. Да, очень важно нам научиться радоваться. Мы правда же? Научимся, мы Не связаны. знаю, еврейские песни. А под одни плачешь, под другие смеешься и танцуешь, да? По середине Посередине нет, правда? Мы не радуемся или плачем. Мы плачем. Да, слава Богу. Давайте мы помолимся за финансы наших. И распространяем да? за наши финансы. Дорогой